Всем привет! Добро... Oh. <смех> Доброе утро всем! Вы на канале э, Власан И сегодня влог о том, как я еду в Шую на съемке Опять Что? Чтобы доехать мне до Шую вовремя Мне надо заплатить полторы тысячи рублей на такси Ты что, тю Обожаю Лежнева, даже в Яндекс Го столько не стоит <смех> И я знаю, что влог вышел конкретно очень поздно Но если бы я выставила его рано мне бы дали штраф. Так что наслаждайтесь. Да, Руслан, потом тебе люлей ставит за то, что ты командуешь. Falling just like me when it was over One more day of sorrow and I'll struggle to stay sober Hope to see you later when I get older I still remember the smell of your perfume It hasn't left me since the day you made me blue I think I saw you but Йо. подписывайтесь на контент как, как твой контент называется youtube ласан <связываем> Услышали, да <связываем> <связываем> <связываем> обязательно подпишитесь ставьте лайк да давай ставьте лайк ставьте лайк там внизу есть колокольчик обязательно подписывайтесь и вы будете в курсе всех новостей я вам обещаю вы кто я я рун, меня все знают. На меня подписаны. Теперь подписывайтесь на контент. YouTube? На инстаграммы, да, наши. Все, слышали, да? Ссылки в описании. Мы проследим. Там вы получите массу хороших новостей, свежих новостей. будет подобрать юбку вот здесь короче проходят съемки вот в том здании сейчас съемки идут а мы в прошлый раз вот тут снимались а вот здесь вот In October. The Давай, скажите ваше впечатление. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно? Да. А у тебя как... голос посадил Сейчас окончательно. Ну, ладно. И вот. Эх, Такие дела. Я сегодня 10 тысяч раз уже подскользовалась. Вот вот так проходит день съемочный, и он почти, наверное, уже заканчивается. Вот, сейчас мы еще и вам покажу все, что интересно. Вот, и погнали. Девочка, заполнили все? Да. А ты заполнил? А мне не надо. А почему? А потому что Эх. мои данные, они давно, давно уже в базе. Поэтому в есть базе, что... на самом деле, только кредитной базе. И причем с плохой историей кредитной. Да. Никогда. Когда? Никогда когда, не брал кредиты. Когда? Вчера, вчера вообще-то 9 <с часов вечера. 4 января 2021 года. Добро пожаловать в на шоу Андрея Малахова. съемки я сейчас но ну, которая была которая с девочками была съемка с то ну короче где они стояли в церкви молились со свечками я не попал туда потому что костюмеры не успели меня вовремя одеть из-за этого я не успела но ничего страшного главное что я снималась еще в разных дублях и вы это все увидите вот.